Симбиляк, SEO, платформы Хабер. Мы сегодня вместе с Владиславом Зеленко, Head of Digital Marketing фишки Юа, поговорим о том, как мерчанты продают на маркетплейсах, как строят свой бизнес в интернете и каким образом его можно развивать, масштабировать, увеличивать и расти. Поэтому я не буду больше по Хабер сегодня. Владислав, э, mm -hmm. пожалуйста, Всем привет. расскажи о том, в первую очередь, как у вас устроен бизнес фишки ЮА, интернет-часть, да, онлайн-часть. Как это все работает? Какие там, там есть, есть особенности, тайны, секреты? Пожалуйста, давай расскажи. Хорошо. Так, ну, начнем с того, что бизнесу фишки уже больше 10 лет. Мы стартовали как розничная сеть и первый магазин и с, розницы начали, с, да, с розницы, как розничная сеть. И первый магазин был открыт примерно в 2008 году. То есть все на рынке изначально знали нас как мобильные фишки. Это островки были Да, это были островки. Carwyn, да, наверное, mm, ну, это были и островки, это были отдельные магазины, mm -hmm. это были также магазины там, просто на улице. Вот. Со временем сеть начала дополняться операторскими магазинами, mm -hmm. такими как Киевстар, Лайфсел и Водофон. И сейчас, на данный момент, у нас в рознице около 72 магазинов рабочих, которые работают. 72 торговые точки. 72, 72 торговые точки, да. да. И при этом есть отдельное там онлайн направление, да? Да, у нас, сейчас забегая наперед, есть три ключевых направления. Первое, это, как я уже сказал, розница. Угу. Второе, это наше оптовое направление. И третье, это интернет-магазин. Угу. Угу. И ты, по сути, ты отвечаешь за маркетинг вот онлайн направления, да? Все, что да, значит. я отвечаю за маркетинг онлайн направления, конкретно за интернет-магазин и трафик интернет-магазина. Понятно. Что из себя представляет сейчас интернет-магазин фишки? Интернет-магазин представляет платформу, которые подключены. Это первый наш склад, у нас очень большой склад ассортимента. Второе это поставщики внутренние, украинские. Вот. Если мы говорим про трафик, то есть два ключевых направления. Первое это маркетплейсы, mm -hmm. и второе это уже непосредственно трафик на сам интернет-магазин. И Соответственно, мы с этим разделяете, да, внутри как-то, понимаем? А, ну да, то есть, когда клиент что-то покупает в интернете, он может купить это на маркетплейсе mm -hmm. и может купить напрямую у нас в интернет-магазине. Но так или иначе, он попадет к нашему контакт-центру, и с нашего склада уже произойдет отправка. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть вы, получается, забираете на себя общение с клиентом, да? Когда вот клиент покупает на маркетплейсе, вы забираете на себя общение с клиентом? То есть а, в основном, да. Но есть маркетплейсы, которые действуют по-другому, они сами обзванивают. Но при этом это получается сервис для мерчанта, потому что не он связывается с клиентом, вы там, про, ну, пообщались с клиентами, потом угу. отправьте туда. Вот это, вот это. А, да, в большинстве случаев выгоднее связаться нам, потому что у нас есть склад, есть розничные точки. И когда клиент заказывает какой-то товар, надо узнать, куда ему нужно это заказать. И в некоторых случаях, когда он связывается с нами, мы общаемся и говорим, что он может забрать самовывозом, может забрать там, на новой почте, на других логистических операторах. Вот. И, соответственно, мы уже сами решаем. Или мы отправляемся в склада, mm -hmm. или мы с розничной точки перемещаем на другую розничную точку, и тем самым... Ну, упрощаем по... покупку клиенту. По сути, классический интернет-магазин, контакт-центр, склад, онлайн витрина Поехали. Маркетплейс по-другому. Маркетплейс. Фишки, как Marketplace? Да. Есть а, ли такое направление или пока нет? Что, не пока знаю. что такое направление не планируется. Ага. А, возможно, в мыслях, но пока что вот так. А, по поводу Marketplace еще хочу добавить, что на Marketplace мы вышли довольно давно. Первым это была «Розетка». Мы к ней присоединились еще в 2017 году. Вот, до сих пор на ней. Как мерчант на розетку. Как мерчант да. на розетку. Mm -hmm. Вот, до сих пор там продаем. Сейчас, не буду говорить количество заказов, но количество отзывов, которые она составили, уже порядка 10 тысяч. С ваши товары да. 10 рейтинг средний, то ли 4,5, то ли 4,4. Надо проверить. Сегодня mm -hmm. буквально смотрел. Mm -hmm. Но это из 5, это высокий рейтинг достаточно. А, да, мы следим за качеством, анализируем 900%. остатки. 90% получается. А, да, Розетка очень хорошие показатели дает. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, соответственно, мы вышли на Розетку, и начался период, когда многие игроки рынка начали становиться маркетплейсами. Вот, соответственно, где-то в этот период появлялся и Хаббер, уже активно начал заявлять о себе. Вот. Но вторым маркетплейсом, на который мы вышли, это было Алло. Mm -hmm. вот, соответственно, мы загрузили товары туда, и тогда все наши заказы, а, они, то есть та доля заказов, которая у нас была на маркетплейсах Она в незначительной степени выросла Но в большей степени она перераспределилась между этими двумя маркетплейсами Не вот. поровну Не, не поровну, но если мы берем Сколько? Ну, Сколько? А, да, сейчас я могу назвать цифру а, Когда мы уже так, дошли на нормальных оборотов на розетке Доля продаж на маркетплейсе розетка у нас была в районе 35-40% Это всех отгрузок всех так. отгрузок из онлайн получается? А, да, которые идут да, через а если розетку. сравнить Алло и Розетку? А, если сравнить Алло и Розетку когда мы тогда работали тут важно учесть несколько факторов на Розетке у нас был больше ассортимент на Алло меньше на, на тот момент ну, и сейчас надо проверить и а Розетка все-таки была больше угу. но и вот, ну, ну, сейчас а, Вексы или это там, э, а, там какие-то проценты все-таки? Примерно Чуть больше, чем в два раза. Чуть больше, чем в два раза, да. Да, где-то так. А почему на алоге все категории были там не получалось их а, а, ну, и получалось загрузить? Ну, первое, это там связано с политикой Алло, что некоторые там бренды и все остальное они там не давали выгружать. И второе, вот мы сейчас там выгружаем часть своего контента. То есть цель какая, чтобы все, что у нас было на складе, продавалось на маркетплейсах. Вот и сейчас мы эту задачу еще закрываем. Понятно. А вот на данный момент э можно. Я... Вернусь обратно. Там uh -huh. такой интересный момент. Мы не запускаем пока что маркетплейс, потому что есть там ряд каких-то барьеров. Uh -huh. ну, Если мы говорим про фишки. Marketplace фишки Юа. Uh -huh. То есть там трафик, например, какой трафик сейчас сайта? Uh -huh. До 200 тысяч сейчас. 200 я точ точно цифру сейчас не назову, но вот это так. Мы не запускаем фишки EA, потому что там есть какие-то ограничения. Вот какие ограничения есть, вот, вот какие uh -huh. проблемы. Так, ну, смотрите, если мы будем говорить про запуск маркетплейса, в первую очередь мы столкнемся с техническими проблемами. Ну, не конкретно мы, а в целом, кто будет запускать маркетплейс, потому что придется обрабатывать очень большие объемы данных, эти все данные структурировать правильно, проводить какую-то модерацию. Вот. Загрузить товары на сайт можно за день хоть там, 100 тысяч, вот. но структурировать эти данные для клиента, для поисковых систем – вот основная задача. Это фильтрация, сортировка? Да, это фильтрация, сортировка, карточка товара, то же самое. То есть, чтобы там было медийное описание, чтобы там не был сырой текст в HTML разбит и как-то непонятно кривой. Вот. Поэтому большую часть ассортимента, именно нашего, мы стараемся делать, если загружаем на сайт, то это красивая карточка товара, медиа-описание, детальные, подробные характеристики. И тогда вырастает и конверсия, и клиенту проще выбирать, меньшая нагрузка на колл-центр, ну и, соответственно, там в дальнейшем меньше проблем. Вот, если мы говорим про развитие как маркетплейса, есть, ну, я вижу только одни плюсы, потому что это дополнительный трафик на сайт, это не такая жесткая привязка к сезонности товара, потому что сезонность тогда можно очень классно чередовать. То есть у тебя началась зима, ты продаешь лыжи, санки, перчатки, грелки для ног и все, что там в этот сезон популярно. Начинается весна, ты подключаешь портативную аксессуарику, наушнички, акустику, как возможно, какие-то элементы одежды, если они также есть. Вот, Соответственно, вырастает количество заказов, ну, все равномерно вырастает и IT-часть, и часть по сотрудникам и часть по работе. Ну, вот тех, кто умеют грамотно это все комбинировать, вот те и будут расти. Mm -hmm. Супер. Слушай, Влад, а вопрос тогда такой: какие бы категории ты бы хотел развивать? Представим, у тебя есть уже маркетплейс, но вы прошли эти барьеры, uh -huh. uh -huh. На какие бы ты категории в первую очередь смотрел для развития на маркетплейс? Вот есть у вас core категории, uh -huh. да, там, в которых вы работаете, в которых вы специалисты, свой склад понятно. Там все хорошо. Там не маркетплейс. Для маркетплейса это можешь там топ-5 категорий назвать, которые бы ты заводил? Топ-5 категорий для маркетплейса. Так, ну давайте начнем с того, что первое, я бы посмотрел, какие категории есть у меня на сайте, и по максимуму бы заполнил эту матрицу смежными категориями. То есть если у меня есть там, мобильные телефоны, то скорее всего к мобильным телефонам нужны какие-то пауэрбанки, mm -hmm. нужны какие-то чехлы, нужны какие-то там кабелечки и другая мелкая аксессуарика. То есть если все в рамках там, мобильных аксессуаров я закрыл, тогда переключаемся на другую категорию то есть ну если смотреть в разрезе категорий то в глобальных их может быть там порядка там до 10 то есть первое это там бытовая техника и под ней еще там 100 подкатегорий мелкая крупная средняя и так далее здоровье и спорт это тоже отдельный сегмент даже, наверное, красота, крас, не, красота, бьюти, это уже будет отдельная категория, это там, туши, ну и все, что с этим связано, с косметикой. Ну, еще порядка там пяти категорий крупных. Я бы смотрел первым, ну, как маркетолог, я бы посмотрел актуальность этих категорий по запросам. То есть на, какие... сай, на сайте фишки а -а -а. кто с какими запросами приходит или то в поисковой выдаче. А -а -а, ну, чтобы захватить глобальный, то я бы зашел просто в Google Ads, в планировщик ключевых слов и снял бы статистику оттуда. То есть бил, бил бы категорию, мне выбрала статистику запросов, по ним сезонность и тогда я бы там прикинул объем рынка. То есть сколько человек месяц в Украине интересуется той или иной категорией в интернете. После этого я уже там смотрел на поставщиков, что немаловажно, ну mm -hmm. что ключевая роль, наверное, в маркетплейсах и дропшиппинг модели, если мы сейчас ну, в основном говорим о ней, то это поставщик. Вот, чтобы у него был свой склад, чтобы он не был перекупом, mm -hmm. чтобы у него был собственный импорт, а, чтобы были актуальные цены, как у него. Это у нас уже пошли критерии поставщика, свой склад, <как> лучше импорт, если это... Ну, если мы сейчас говорим про запуск да, маркетплейса. Да, да, да. свой склад, импорт, это э, тот вопрос в чем, что если вы вдруг откроете маркетплейс, уже из этого интервью будет понятно, какие у вас будут требования к поставщикам. Э, свой склад, э, работа с прайсами, так понимаю, там цена наличия Да, а, да, да. работа с прайсами, ну и все остальные... Там моменты, которые также могут там, затронуть это, и там наличие там, какие-то там акции, если не делают, э, э, наличие служб доставки, ну и все остальное. Mm -hmm. Так, мы становились на поставщиках, дальше, то есть мы нашли поставщика, определили категории, дальше нам эти категории нужно заливать на сайт. Вот, заливать на сайт. Тут также ключевой момент, потому что в идеале я вижу, что сайт это просто платформа, она больше связана с продвижением, с там, запуском акций и ну, всем остальным. То есть если мы говорим про базу товаров, в идеале, чтобы она хранилась где-то отдельно и обрабатывалась также где-то отдельно, потому что… Отдельно ты имеешь в виду в какой-то подсистеме? Подсистема, да, отдельная подсистема, потому что тогда стоит вопрос – а, двоязычной версии сайта а, в связи с последними изменениями это уже вот не какой-то второстепенный вопрос, а, а почти... затронула уже фишки а, с по Ну, мы работаем над нашей украинской версией над переводом. Да? Над переводом да. То есть перевести мы можем довольно быстро, основная история, это все вот структурировать на сайте. Потому что, как я говорил, у нас очень много медийных описаний, это картинки, это текста. И когда мы займемся переводом всего сайта, то это займет очень много времени. Вот, так что первым делом будет будем перевести все системные поля, там корзина, купить и все такое. И второй этап это уже контент и все, что вот есть на сайте. Так, на чем мы там остановились? Мы остановились еще на истории, uh -huh. мы перешли к маркетплейсу. Если вернемся к маркетплейсам, фишки, как поставщик, uh -huh. есть там на сегодняшний день, так понимаю, розетка, есть алло, еще кто-то есть или только два? Вот uh -huh. ну, uh -huh. теперь, uh -huh. теперь подойдем к хаберу, когда okay. мы появились на хабере. Вот, появились мы в 2019 году, на тот момент мы уже были на «Алло-Розетке». Ну, помимо «Алло-Розетки» есть еще ряд маркетплейсов, куда можно было выйти. Вот, мы вышли на хабер с нашими товарами. В первую очередь мы его рассматривали больше как площадка, где есть куча мелких игроков, и была теория, что вот мелкие игроки они могут дать там большую долю заказа возможно там крупные маркетплейсы, они там сконцентрированы больше на других категориях вот но э, мы вышли на хабер и если смотреть статистику то сейчас как раз таки больше всего заказа дают э, крупные маркетплейсы. на хаббере больше дают. на хаббере да а какая, какое соотношение сейчас э, я сейчас точно не скажу ну просматривая статистику то там ну, будут мелькать одни и те же названия скажем так вот, соответственно... Ну, по ощущениям, угу. это там, 70 на 30, 60 на 40, 80 на 20. Ну, где-то 80 на 20. 80 на 20. Да, где 80, это преимущественно крупное. Угу. Вот, что касается представления угу. нас, как поставщика, отдельно и на хабере, отдельно и напрямую. Вот, есть разница, потому что есть такая штука, как рейтинг и... Клиенты, покупатели, они также на это обращают внимание. Mm -hmm. Вот, если они видят, что товар по одной и той же цене, а, но при этом есть два поставщика и одного рейтинг выше, а другого ниже, то они отдадут предпочтение тому, у которого рейтинг выше. Клиенты в данном случае, если мы говорим о хабере, интернет магазине да, которые забирают товары. А, я сейчас про ситуацию, когда поставщик может быть представлен как напрямую на маркетплейсе, так и через хабер. Ага, окей, окей. Вот, то есть есть еще конкуренция и в этом плане. Помимо хабера, ало, розетки, еще где-то представлены как на маркетплейсах. Сейчас э, э, мы представлены через Хабер на FUA, на mm -hmm. эпицентре, ну и ряде других э, мелких игроков. Вот, э, сейчас э, обсуждаем выход еще на парочку других маркетплейсов, но это не через хаббер, скорее, скорее всего их на Хабере пока нет. Mm -hmm. Куда бы хотел, хотел бы выйти там, в первую очередь в 2021 году, если вот топ-10 маркетплейсов, куда бы хотелось продавать товары? Куда бы хотелось? Так, ну, смотрите, на всех топовых мы уже продаем. То есть цели выйти там на овер там, маркетплейса мы такую не ставим. Мы больше будем работать с нашими товарами, с нашим складом, потому что есть... Это не один нюанс, а особенность нашего бизнеса, что у нас помимо склада есть еще розничные точки. Вот. И когда клиент заказывает определенный товар, он может быть как на складе, так и на розничной точке. А розничная точка – это вот, такое место, где товар могут там распечатать, посмотреть. Вот. И клиенту, когда он уже за ним приходит, ему важна там целостность упаковки, чтобы он там не был распакован и так далее. Поэтому часть отмен есть из-за вот этого нюанса и мы вот как раз стараемся работать с таким товаром чтобы как можно больше товара было качественно в качественно в упаковке быстро отправлялось клиенту и у клиента с ним не было проблем mm -hmm. вот ну, да. вопрос сюда. Вот mm -hmm. по поводу не было проблем Можешь рассказать какой-то страшный вот факап который случился у вас при работе с маркетплейсом вот просто Армагеддон случился там с клиентом, если не секрет, такая сложная ситуация. А, так, ну, мне сейчас трудно будет выделить заказы конкретно там с Marketplace, или это там через наш магазин, или там там через Хабер. Вот, ситуации бывали разные, в основном, ну, все это завязано на каких-то там операционных вещах, кто-то где-то досмотрел, кто то где-то где не то отправил. Вот. Ну, самых таких э, Типичных, что мне кажется Случается у всех, это бывает э, там, На складе случился пересорт Отправили не тот там цвет, например, чехла mm -hmm. вот. Что касается Более таких э, Серьезных, глобальных вот. Сейчас конкретно не вспомню. Ну, скажу сразу, что все они с клиентами решались, то есть мы там клиентов никак не бросаем, мы всегда идем навстречу. Ну, лояльный, да? Да, лояльные, да. То есть когда что-то приходит не то, мы всегда там отзываем, там, пересылаем там, другой товар. Ну, один раз был случай, когда клиент заказал телефон мобильный, вот. И у нас есть также сервис свой, и на сервисе лежало, там, по-моему, два телефона на, на диагностике, то есть один нормальный вот который там что-то там клиенту не понравилось мы его продиагностировали но он полностью рабочий но видимо что-то его не устроило вот и второй а, телефон был а, нерабочий вот и соответственно к, при отправке как-то произошла путаница отправили нерабочий телефон ну да ладно он об этом узнал сразу когда он снял крышку а там был стикер с меткой не работает Ну стало очевидно что что-то не под. да поэтому да такие моменты не иногда могут быть веселые но для клиента не иногда могут быть грустными, но все эти моменты мы стараемся Перешить. сглаживать, Перешить. да, сглаживать. Влад, еще такой вопрос. Если мы говорим сейчас вот, насколько мне известно, ты крутой специалист в части диджитал маркетинга, да? ты точно знаешь, какие каналы сейчас с точки зрения привлечения клиентов э, на онлайн-витрину растут, да, какие падают. Uh -huh. Можешь поделиться вот этим опытом, где лучше конверсии, какие, uh -huh. какие каналы стоит инвестировать, да, uh -huh. какие, какие каналы сейчас падают, и туда нужно ну, там, или забывать о них, или уже меньше смотреть. Куда бы ты смотрел в 2021 году? Uh -huh. В 2021 году. Хорошо, давайте обсудим это так. Ну, смотрите. Если брать глобально там, весь ассортимент товара и где их можно продавать, то продавать их можно, в принципе, любыми способами. Если мы берем один товар, давайте возьмем ту категорию, в которой мы работаем, это там портативная а, аксессуарика, техника и так далее. Если мы берем про аксессуары, возьмем, например, там смарт-часы, сейчас на самом деле в Украине... В Украину завезено смарт-часов, и к ним аксессуаров ну, просто громадное количество. То есть в одного одни и те же часы могут быть там, у пятерых, там десяти поставщиков. И все, что между ними будет возникать, это ценовая конкуренция. Вот. И ценовая конкуренция это уже там, не совсем хорошо, потому что тогда... А, получается поставщики которые у которых есть сервис, у которые там полностью там по белому это все завезли то они а, будут проигрывать тем кто опустил цену на 50 гривен но при этом не могут дать взамен какой-то сервис какую-то гарантию и так далее вот что касается канала продвижения а, в двадцать первом году на первое место как для мы сейчас как про Marketplace для интернет магазина, или... у которых э, свой склад или которые маркетплейс. Okay, потому что там очень для тебя. Вот у тебя есть и склад, uh -huh. у тебя есть и витрина, uh -huh. и ты с маркетплейсами uh -huh. работаешь. Куда бы ты вкладывал основную uh -huh. ночь Так, ты хорошо. Маркетплейсы uh -huh. тоже считаешь? Здесь очень важно, я бы разделял товары. Первое, я разделил бы свой склад, uh -huh. и второе, я бы разделил ассортимент маркетплейсом. Uh -huh. Вот, со своим складом, в первую очередь, я бы, ну, понятное дело, создал на этот товар качественный контент и загрузил бы их себе на сайт. Все-таки должна быть какая-то витрина, откуда можно хотя бы оставлять там ссылки где можно посмотреть ассортимент вот вторым делом а, понятное дело все товары которые у меня есть я бы структурировал по категориям минимально сделал бы этом свою оптимизацию и вот оставил так чтобы они там просто были а потом под да под органические потом а, вот если мне уже нужны деньги нужны продажи я бы начал в первую очередь выходить со, с товарами которые у меня есть на складе на маркетплейсы, потому что судя по опыту если посмотреть там затраты на маркетплейсе и просто там на рекламу там Google и все остальное, то в конечном итоге стоимость привлечения заказа с маркетплейсов будет э, дешевле. Дешевле, чем а, если продавать через Google? Если мы смотрим чисто прямые продажи, э, то да, это при условии, если на товары есть хорошая маржа. Угу. Вот, если Что хороший... такое хорошая маржа, это сколько процентов? Ну как ты себя понимаешь? Ну, 30-40 и больше. 30-40, окей, okay. хорошо. Вот. Ну, больше 20, скажем так. Вот, конечно. <связательно> вот. Ну, в зависимости от категории товара. Вот, соответственно, наш склад мы грузим на маркетплейсе. Mm -hmm. Вот. Потом подключаем товары других поставщиков уже на наш маркетплейс там другие категории у нас этих товаров нет на складе вот и тут уже получается проблема потому что мы не можем эти товары выгрузить на маркетплейс потому что мы упрёмся по марже мы по сути будем там где-то ноль в ноль без учета каких-то там других логистических затрат нам нужны другие каналы первым каналом я вижу это реклама google это google shopping и все что связано вот с рекламой google Второй э, канал я вижу пресс-агрегаторы, но не на все пресс-агрегаторы могут пустить товары маркетплейсов, потому что такие игроки, ну, самые крупные, как Hotline, mm -hmm. они потребуют э, стратификат этого товара, оригинальность этого товара, они не любят э, товары подделки. То есть, если мы говорим про какие-то аксессуары мелкие, там ремешки для смарт-часов, то есть оригинальные товары, которые там значительно дороже, и есть там очень большой ассортимент э, также качественных товаров, но, ну, скажем, копий, качественных копий, mm -hmm. то они, скорее всего, это не примут. То есть они просто не забирают эти товары? А, да, выставить. то есть будет э, тяжело именно подвязаться под э, ну, их карточки товара. Вот, но это не все пресс-агрегаторы. так. дальше, э, что у нас есть? Ну, э, у нас есть и Facebook, у нас есть и различные там партнерские системы. Вот, скажем так, первое, это надо работать с конверсией на сайте, вот, чтобы... Такая конверсия для тебя, ок, ну, вот в e ну, есть там, фишки e да, вот просто. Uh -huh. От такого показателя, это для e проекта в сегменте, там, ну, в основном электроника, да, это нормально? Uh -huh. Какой процент? Так, ну, полтора-два процента я бы считал нормальным, все, что выше двух. Продажу, успешный заказ. А, так, в продажу, в успешный заказ это, это чисто по корзине По корзине в лид по Да, полтора-два процента Я считаю, это будет нормальным средним показателем Если уже выше двух, то это, можно сказать Довольно-таки хорошие показатели вот. Но опять-таки, зависит от категории И многих факторов На одной категории может быть конверсия и там, 6% Потому что там есть ассортимент, есть цена вот. А на другой категории Может быть 0,5% Но при этом соотношение Там заработка и выручки может быть там лучше в той категории которая 0,5 если это какие-то смартфоны например вот поэтому все ну нельзя нельзя оперировать какими-то одними факторами всегда там надо еще привлекать там третий-четвертый фактор и так далее и еще вопрос на засыпку ты человек который с 2018 года вы с маркетплейсами работаете да? с семнадц... 17, -го. 17 -го. Да. Получается, 4 года ты уже работаешь с маркетплейсами. Ну, как бы первое место, понятно, за кем на рынке Украины, ну, в маркетплейсах. Uh -huh. Можешь вот там, там еще 4 игрока назвать, которые, на твой взгляд, являются самыми сильными или перспективными, вот субъективно, uh -huh. из маркетплейсов. Так, второе, так да ну хочу сейчас подчеркнуть что работа с маркетплейсами это мне кажется в большей степени это работа с контентом и товаром вот если у вас будет там классный контент классный товар то все что останется сделать это просто там подписать договор согласовать комиссию и загрузить им фид, вот остальное там уже все быстро произойдет вот если говорить про рынок маркетплейсов сейчас, кстати сделаю паузу там приводили интересные сравнения в сша в США e-commerce разделился 50 на 50 в разрезе Амазона и Google. То есть там да, mm -hmm. Google борется с Амазоном за онлайн-заказы. То, То есть гуглить или амазонить да, товар. Или амазонить. Mm -hmm. У нас, я думаю, пока что такого нету, Но есть крупные игроки, которые там забрали на себя, ну, не, не скажу роль Амазона, но, возможно, они к этому хотят прийти. Возможно, в, в некотором плане они уже там чем-то лучше Амазона. Вот, ну если сравнивать по трафику, то что я могу сказать, первое место сейчас по трафику среди маркетплейсов занимает розетка, а второе место, вот второе, третье, четвертое, нужно посмотреть по давай. статистике. Ну, давай вот просто субъективно, ну, вот субъектив... без подсказки SimilarWeb, uh -huh. а, вот да, без, под, без подсказок SimilarWeb. Веба, ну, сейчас назову три игрока, это Allo, FUA и Epicenter. Mm -hmm. Как сейчас распределяется трафик между ними, вот надо посмотреть. Мне кажется, сейчас на втором месте, возможно, Алло, на третьем FUA и на четвертом Epicenter. Но могу ошибаться, нужно проверить. Кто из перспективных маркетплейсов, на твой взгляд, помимо вот этих, вот этой компании, <coughs> да, из кто еще подтянется в рынок маркетплейса, кто туда активный идет? Так, ну, судя с последних новостей, э, индустрия фэшена, она а. стремится очень серьезными темпами. По данным, сейчас, мне кажется, «Розетка» занимает первое место в заказе там одежды, обуви и аксессуаров, но, я думаю, низшего игроки смогут с ней поконкурировать. Кто это? А, та же Каста, Ламода и что, кто, кто еще там есть? Ну, типа, в принципе, вроде бы, но они не работают, по-моему, как маркетплейсы еще, Точно не знаю. Окей, хорошо, то есть Каста, Ламода потенциально э, с фэшемер подтянутся вот в эту компанию или подтянулись эм, и Я думаю, да, я думаю, будет еще появляться множество маркетплейсов, которые ну, запускаются на стандартных там CMS-ках, э, которые будут добавлять себе поставщиков, ну единственное, в чем будет сложность, это все систематизировать и структурировать. То есть маркетплейса может быть и 20, вот. но если это каждый маркетплейс, у каждого отдельный кабинет, у каждого какие-то свои условия работы, то менеджеру который с ними будет работать придется изучать еще инструкцию на 10 страниц вот другое дело когда есть одна платформа куда подключены там даже больше 30 маркетплейсов и все происходит в одной в одном скажем так на одном экране вот и в принципе это как раз есть преимущество Хабер, что он объединяет все маркетплейсы и если магазин хочет что-то протестировать или загрузить в свой склад но ему нет времени ждать там, подписания договоров напрямую, он может э, сделать это одним договором и попасть на, ну, на почти на все топовые маркетплейсы, ну, кроме розетки. Кроме розетки. Да. Хорошо. Вопрос такой. Коль мы затронули историю с хайдером, ты три года работаешь как, извини, два года получается, два полных года работаешь как поставщик на платформе хайдер. За это время у тебя наверняка сформировалось, ребята, вот здесь большой плюс, а вот здесь большой минус. Давай начнем с минусов. Угу. Что бы поправил, что изменить? Так, ну, с минусов. И минусы могут быть как и с вашей стороны, так и с нашей. То есть ну, техни технические ошибки возникают и там, и там. Что... Первое, что с минусом, это еще очень давно. У вас, по-моему, не было автоматической синхронизации цен и остатков, да? Mm -hmm. То есть надо было вручную заходить и обновлять. Но Нет, это... сейчас API уже есть. Сейчас уже есть, но раньше нужно было то есть, регулярно заходить вручную, это все обновлять. Yeah. Вот, это был первый минус, но он уже решен. То есть сейчас можно подключить просто ссылку, можно подключиться по API и держать актуальными там цены и наличие. Вот, тогда для нас, наверное, это было. Ну то что проблема но у нас иногда там часто был период пересчитывались цены вот и не совсем корректно нам попадали заказы как часто цены меняются вот, у вас пересек так ну если мы говорим про наш склад то меняются не так часто если мы говорим про там другие товары интернет магазина где мы подключаем другие прайсы там ну меняются каждый день, но там на какие товары и с какой периодичностью, там я точно не скажу. Ну там у нас настроено, настроен быстрый обмен ценами. Что касается вот всех выгрузок, ну максимум, если это просто выгрузка XML, то можно его забирать там, хоть каждый час, но бывают промежутки, когда вот в этот час что-то поменялось. И выгрузка не успела обновиться. То есть, ну, были проблемы с синхронизацией данных, мы сейчас еще с ними работаем. То есть, мы еще там полностью, как поставщик, там, не используем все ваши возможности по API. У нас сейчас там все есть задача программистов это сделать. Вот, что будет плюсом, как и для менеджера, ну, что он будет сразу видеть эти заказы в нашей, так, в нашей базе, что и для маркетпейсов у них будет всегда актуальная там информация и так далее так это... чтобы, лучше, чтобы чтобы улучшить добавил. Uh -huh. Люб любой а, так вот я не помню у вас было обновление и в этом указывали, что будете помечать официальных там дистрибьюторов поставщиков то есть да. их товары а, вот у нас помимо наших товаров которые мы продаем на на Хабере, ну все наши товары, то есть мы как поставщик, надо будет вынести заголовок, является, являемся официальными дистрибьюторами торговых марок Away и Transmart. Uh -huh. Вот, то есть все, кто купит э, эту продукцию у нас, они получают э, качественный продукт, э, официальную гарантию и в случае там чего-либо чего, чего -либо получит сервис. Вот, это у нас... белый официальный товар, который вы дистрибутируете? Да, который мы дистрибутируем. Mm -hmm. вот, также, я думаю, что у нас самый большой ассортимент чехлов на мобильные и телефоны. По чехлам точно не скажу, но в районе, мне кажется, 5000 SKU. То, да, то есть это как и новые модели, так и там, старые модели на старые телефоны, которые также Это покупают. модификации там, все цвета? Да, то есть, да, то есть это да то есть это если мы берем там допустим там чехол там на iphone 11 то у нас там есть серия чехлов там 7 цветов потом другая серия там еще там больше цветов разные принты уникальные которых нету ни у кого больше ну если они есть то это скорее всего наши вот а, так что я хотел бы пометить то есть пометить официальных дистрибьюторов чтобы marketplace который забирает товары он видел что ага, то есть если этот товар купят на моем маркетплейсе, если с этим товаром что случится у клиента там через 300 дней, то он сможет обратиться и по официальной гарантии ему или заменят, или отправят новый. Вот, если это, скажем так, другой поставщик, который немножко там занизил цену, но при этом продал этот товар у клиента, что-то случилось, то тогда клиента могут быть проблемы, потому что такой товар наш сервис уже не примет, ну что он завезен другим путем, не нами. Вот, и, да, и, соответственно, у клиента возникнут проблемы, он расстроится, вот, и в следующий раз будет уже покупать, там, официальный товар, вот, и такая галочка, наверное, способствовала бы, там, добавлению таких официальных товаров на маркетпейсе, я думаю, там, неважно, какой тематике это был бы маркетплейс, вот думаю было бы лучше что касается еще доработок то я думаю там большая часть это связано с контентом uh -huh. вот ну, моя рекомендация какая это <coughs> если marketplace загрузит себе э, какой-то товар на сайт ну допустим он там сделал фильтр по бренду загрузил все товары этого бренда то э, один и тот же товар у него может там дублироваться раз 5. то есть это один и тот же товар от одного поставщика и как marketplace логично было бы сделать карточку товара, разместить там все эти товары, но при этом сделать еще выбор поставщика, то есть там или иди поставщика. Чтобы можно было выбирать поставщика этого товара, с которым такой. Да, купить. то есть клиент определился, что хочет купить этот товар. Дальше он нашел этот товар на marketplace, и тут у него стоит выбор: ага, есть поставщик, у него цена дороже, потом есть поставщик, у него цена дешевле, а есть поставщик, у него цена еще дороже, чем у предыдущего. Так, и при этом он смотрит там дальше характеристики. Ага, этот поставщик дает там один месяц гарантию, этот поставщик дает там 12 месяцев гарантию. Вот, и, соответственно, он уже сам выбирает, там, у кого это купить. Но реализовать это можно путем добавления еще одного поля, то ли модель товара, то ли что-то такое, чтобы вот все эти одинаковые товары объединить, хлопнуть в одну карточку. Да, и тогда у маркетплейсов сразу... Uh, улучшаются seo показатели, улучшаются там конверсия, ну что это повлияет на конверсию работы интернет магазина? Да, да то был. есть все вот эти товары однотипные, они слопнутся в одну карточку, будет конечно выбор там по модификациям, но дополнительно добавится еще одна модификация, которую вы и так передаете, по моему там иди поставщика. Ну даже если вы передавали бы и название поставщика, то как у розетки и других маркетплейсов это уже было бы там один товар, поставщик один, поставщик два, поставщик 3 Просто выбирайте, кого хотите брать. Вот это дополнение, но ну, это больше для маркетплейсов. Как для поставщика, чтобы ты добавил. Как для поставщика. <свистит> как для поставщика, первым делом я бы, наверное, сконцентрировался на своем ассортименте и качестве контента. Вот это вот все остальное. А второе для поставщика, чтобы я сделал... Ну чего явно не хватает а за два года, потому что, наверное, более точно были, когда... Ну вот боли как раз-таки возникались вот этим несоответствием заказа, когда там приходит заказ по одной цене. Даже вот недавно, хотя у нас все уже синхронизировалось, были случаи, когда вот с маркетплейсом, то есть в Нахабере у нас уже цена актуальная. Обновилась уже. Нахабер, обновилась, да, да. Но поступает заказ, и там старая цена. То есть как-то вот, видимо, магазин синхронизирован по API, и товар падает там, не сверяя типа цену, как-то так. Вот, возможно, вот это как раз есть эта та проблема, что когда там, магазин синхронизирован по API, падает заказ в Хабере и падает он по той цене, которая есть на сайте. Которая еще не обновилась. Да, но я думаю, что цена должна становиться такая, как вот на момент в базе Хабера. Когда заказ приходит от магазина по старой цене, ага. то цена меняется на актуальную цену поставщика. Да, но ну, тогда вот возникает вопрос клиента. Клиент заказывал по одной цене, тут ему звонят, говорят, что цена поднялась, он недоволен, заказ отменяет, идет на другой магазин, где цена также не отменялась, заказывает тот же товар и опять вот такое происходит. То есть, да, бывают случаи, когда клиент в надежде там, заказать, дешевле попадает там два-три раза там на одного в ну, разных поставщиков у разных маркетплейсов но на одного поставщика и вот получает отказ вот ну, в общем поле для дискуссии получается да так. поле поле для дискуссий по-любому есть с чем работать ну, конкретно там со списком я не приходил вот это все вот в процессе работы появляются такие вот мелкие моменты подскажи э, вот 2021 год с точки зрения Якома, e ну, вот конец 2020 года у нас был такой в электронной коммерции очень активный, скажем так. Ну, то есть uh -huh. понятная история с пандемией, с коронавирусом. Как ты планируешь развиваться дальше в 2021 году? Ты говорил уже о том, ты говорил, забегая вперед, мы смотрим uh -huh. в сторону маркетплейсов, будем напрямую работать, да, с небольшими, там, работать, наверное, через хабер. Как ты планируешь, вот, куда причем усилий в 2021 году, что ты планируешь делать, какое твое видение? Так, ну смотрите, как и другой, любой другой e-commerce проект, он не идеальный, всегда есть над чем работать. У нас есть определенные планы, там, как работать с SEO, у нас есть там, планы, как работать с поисковым трафиком, платным трафиком что на что я буду на что я сконцентрирую свое внимание двадцать первом году ну первым делом это вот наладить идеальную работу с маркетплейсами потому что есть еще моменты которые нужно закрыть это и вывести там дополнительно там товар на другие маркетплейсы поработать с контентом поработать с карточками товара на сайте чтобы там этот контент лучше передавать что касается других каналов, то только вот э, оптимизация и больше, я думаю, углублюсь в анализ э, ценообразования, mm -hmm. анализ э, ассортимента, что больше клиентам нравится, потому что ценообразование играет очень важную роль. Э, Влад, спасибо большое. Э, наверное, будет уместно, э, ты у нас как поставщик на Хабере присутствуешь, как я и говорил ранее, уже больше двух лет. Скажи, uh -huh. почему маркетплейсам Хабер стоит забирать товары фишки, добавлять на свою витрину и uh -huh. делать продажи? Какие преимущества как поставщика? Uh -huh. основные? Хорошо, так, дорогие маркетплейсы, у нас большой склад, у нас порядка 10 тысяч SKU, которые в наличии. Соответственно, в количестве таких товаров также больше когда вы добавляете свои товары к себе на marketplace вы можете быть уверены в том что эти товары они качественные эти товары они имеют официальную гарантию то есть в случае проблем с поломкой в случае чего вы без проблем к нам обратитесь и мы с клиентом все вопросы решим вот что касается по контенту, по контенту у нас также есть информация, если где-то чего-то не хватает, там, напишите мне, там оставим мои контакты, выслушаем ваши пожелания, просьбы по контенту, при необходимости обновим фид, добавим туда необходимую информацию, вот, и в рамках этого будем работать. Супер, Влад, спасибо еще А, я также а. забыл. Пока, пока забыл, мы являемся официальным дистрибьютором торговых марок away и Трансмарт. Также у нас самый большой ассортимент чехлов на рынке в Украине, поэтому приглашаем к сотрудничеству. Супер, спасибо большое. Друзья, итак, спасибо вас за интервью, содержательную дискуссию, беседу. Пожалуйста, очень скоро у нас выйдет еще несколько интервью. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, в Фейсбуке. Смотрите обновления для существующих наших пользователей в ленте новостей. Отдельно мы еще добавим под интервью контакты также Влада, чтобы ему можно написать любые интересующие вас вопросы. Спасибо, до скорых встреч.